Доброе утро, друзья! С вами Надежда соколова и мы начинаем наш утренний эфир, продолжаем наш ЛВС интенсив марафон. Как вы знаете, марафон это дистанция 42, если я не ошибаюсь, километра и 195 метров. Это такой забег, но у нас с вами забег к лучшей версии себя. И я надеюсь, что вы уже успели скачать у нас чек-лист с нашего сайта и начали его заполнять. Спасибо всем, кто присоединился к вчерашнему эфиру. Спасибо всем, кто уже прислал ответы на задания, которые были вчера. И мы продолжаем с вами наш забег сегодня. Итак, что же такое лучшая версия себя? Ну, наверное, каждый для себя решает по-своему у каждого будет своя лучшая версия себя кстати вот вам пожалуй и первое задание на сегодняшний день напишите пожалуйста лвс качество качество лучшей версии себя каковы они эти качества это ваше первое задание в комментариях к сегодняшнему посту жду ваши ответы а для а мы с вами начинаем забег к лучшей версии себя с точки зрения здоровья потому что Качество, одно из качеств лучшей версии себя, это, конечно, здоровье. Поэтому мы с вами начинаем нашу практику. Настраиваемся на практику. Делаем вдох, тянемся вверх, вытягиваемся вверх. Всем телом стараемся почувствовать вот это вытяжение. выстроили стопы, помню, вчера выстраивали колени. Подобрали живот. Плечи опустили, раскрыли грудную клетку. И мысленно-мысленно вытягиваемся вверх за руками. Почувствовали, как настраиваются ваши пальчики, как антенки на связь со Вселенной? И опускаем руки вниз на уровень груди. Оп. Сделаем вдох, потянемся вверх. Знаете, есть люди, которые говорят, а я не верю в энергетику, я не верю в энергетические каналы. И вообще этого не существует. Но есть, есть, согласитесь, есть такие вещи, в которые мы не верим, которых мы не знаем, но которые, тем не менее, существуют. Так и вы. Если вы не верите в энергетические каналы, то, я надеюсь, вы верите а, в ЛФК-разминку. Потому что в данном случае, с точки зрения ЛФК, мы с вами разминаем наши плечевые суставы, мы с вами разминаем наши лучшезапястные суставы. Делаем вдох, набираем энергию неба. И отдаем ее себе. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Последний раз также. А теперь все в обратную сторону. Вдох. Ну и зачерпнем себе энергию земли. Оп, балансируем себя. Балансируем наши эмоции и нашу, наши мысли. Заземляем себя еще разочек. Зачеркнем себе энергии с земли. Оп. Хорошо, еще разочек. Последний раз также оставим наши кисти на уровне груди. Нажимаем основанием ладони на друг на дружку. И развернем кисти вниз. Плечи опустим и удержим это положение сейчас. Кстати, вы знаете, что вот это упражнение, оно дает возможность про тестировать руки на предмет офисного синдрома, туннельного синдрома. Оп, собираем кисти, нажимаем. Оп, опускаем вниз. Ага, еще раз. Оп. Вот если в этом положении вы почувствуете легкое анемение пальцев, то это как раз-таки говорит о наличии туннельного синдрома. То есть, значит, вы много работаете в положении себя много работает руками, да то есть пишите очень много, у вас очень много присутствует сгибательно-разгибательное движение пальцев, и тогда разминка, эта разминка вам просто необходима, для того, чтобы что, правильно чувствовать себя хорошо. Потому что вы знаете, что утренняя зарядка, она с одной стороны улучшает кровообращение, заводит обменные процессы, как бы включает их утром. Да? И дает возможность проснуться нашему организму. Хорошо, теперь мы возьмем, провернем книжечку. Вот такую. Вот такая книжечка. И теперь в обратную сторону. Оп, оп, оп, оп. Проворачиваем. И вы уже чувствуете, как ваши руки, плечи проснулись. Делаем вдох, делаем резкий выдох. И расслабим плечи. Ага. Продолжим нашу разминку, продолжим такое просыпание утреннее. Хорошо, берем нашу ладонь. Сильно, сильно, сильно, сильно. Хорошо, теперь улучшаем лимфоток наших рук. Вот она. Даем возможность проснуться рукам от кисти к плечу. Другая рука также. от кисти плечом. Мальчик наши плечи и наш живот массируем по часовой стрелке. Вот оно. Оп, оп, оп, оп. оп. Можно чуть медленнее, с остановкой. Ага, хорошо. Кстати, ну такой массаж, он еще хорошо влияет на пищеварение, да? На улучшение пищеварения. Ага, теперь мы берем оп, делаем себе талию. Массируем себя. Снова берем ладошки и будем растирать наши стопы. Ага, вниз уходим. И так, стоп Оп, оп, оп. Но ну, не забываем заднюю поверхность бедра, ягодицы. Оп, оп, оп, оп. Снова вернемся к животу. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Снова вернемся к талии. Немножко захватываем спину ягодицы. Вот оно. Угу. Теперь шея. Немножко голова. Ага, потому что утром еще успеем навести марафет на голове, прежде чем уйти на работу. Хорошо, теперь мы сделаем вдох. Выдохнем. Ух. Еще раз так же. Последний раз. Выдох. И несколько расслабимся. Повисим, повисим, повисим. Переведем руки на колени. Работаем с нашей поясницей. Округлили, выпрямили. Постарайтесь в этом положении работать больше нижней части спины. Да? То есть мы включаем работу наш таз. Опять-таки, это полезно для тех, кто у нас проводит большую часть рабочего дня. За рабочим столом. Тянемся, тянемся, тянемся, тянемся. Вот она. Молодцы. Не забываем тянуться вверх. Поясница. Вниз. Вверх. Доброе утро всем присоединившимся к нашему эфиру. Поднимаемся вверх и вернемся к плечам еще раз. Оп, оп, оп, оп. Сделаем вдох, выдох. И еще раз также вверх, вдох, выдох. И снова оставим руки вверху и подтянемся правым боком и левым боком. Все время настраиваем себя на вытяжение, на нашу такую утреннюю руку зарядку которая кроме того что даст нам заряд бодрости но ну, еще и заведет наши обменные процессы опускаем руки вниз и снова вдох потянулись сверху, да? Оп. еще немножко захватываем энергию неба раз и вверх два и вверх три и вверх четыре ну еще разочек а теперь снизу. Оп. И чувствуете тепло в плечевых суставах. И чувствуете, как энергия начинает бежать по вашему телу. Оп. От макушки до самых пяточек. И помним, что стопы мягкие, колени э, мягкие, колени, э, стопы пальчики ног раскрыли. Последний раз также. Оп И раскрылись. Сделали вдох. И резко выдохнули выдох. И расслабили корпус. И вернулись к нашим ладошкам. Снова провернули. Оп, проверили себя на, на предмет туннельного синдрома. Хорошо, я уверена, что у вас все хорошо. Оп, вернулись. Еще раз. Оп, провернули. Вернулись. Еще раз. Оп, провернули. Вернулись. Последний раз дальше. Оп, а теперь взяли и раскрыли ладошки. Вот оно, наше движение. Толкнули руки вниз. Оп, оп. Оп, сводим лопатки, сводим плечи. Еще, еще, еще, еще, еще. Теперь разворачиваем, толкаем руки назад. Назад, назад, назад, назад. Ага. Теперь снова развернули плечи вверх, плечи вниз. Еще раз. Последний раз также. Ага. Сделали вдох. Стряхнули себя. Ух. Руки перели на колени. И округлили поясницу. Круглая поясница. Прямая. Круглая. Прямая. Круглая. Прямая. Последний раз. Круглая. Прямая. Хорошо. Пробуем сейчас веселять. Идти еще дальше. И медленно уйти вниз. Вскручиваем. В этом положении расслабляем шею, плечи, колени присомнуты. Пробуем шагнуть ногами назад и перейти в планку. Если тяжело удержать планку от а, стоп, можно взять перевести. перейти в планку от колен. Удержали положение. Выдолкнули досверх собак головы вниз. Перевели руки на колени. И снова поясницу округлили. Выпрямили. Округлили. Выпрямили. И еще раз дальше. Отлично. Круглая спина. И снова только круг плечами. Только плечи. Хорошо? Я напоминаю задание сегодняшнего дня. Не забудьте, пожалуйста, написать сегодня в комментариях к сегодняшнему видео-уроку, вернее, посту, который будет сегодня опубликован в моей ленте в Инстаграм, ЛВС качество Человек, который стремится к лучшей версии себя, какими качествами, кроме того, что делает утреннюю зарядку, он должен обладать. Ну что, поехали еще разочек. Вдох. Выдох, руки на колени. И снова круглая спина, прямая спина. Еще раз. Круглая спина, прямая спина. Теперь мы уйдем ниже. Расслабим шею, плечи. Руки в пол. Собака головой вниз. Уходим ногами назад в планку. Выбираем вариант либо от колен. На руках не висим, пресс держим. Таз подкрутить, либо от стоп. Держим, держим, держим, держим. Уходим тазом вверх, собака головой вниз. Чуть-чуть подошли руки на колени и снова поясница. Круглая спина, прямая спина, круглая спина, прямая спина. Еще раз очень круглая спина прямая спина Теперь мы круглой спиной поднимаемся вверх выполняем круг плечами делаем вдох выдох еще раз также вдох плечи опустили руки опустили расслабили я желаю вам хорошего дня и напоминаю что на ваше задание сегодняшнего дня это написать в комментариях к сегодняшнему посту в инстаграм или в комментариях к видео на ютубе, потому что видео, наш видео урок будет там опубликован буквально через полчаса. ЛВС – качества, которыми должен обладать человек. То есть лучшая версия себя. Как вы видите, лучшую версию себя. Ну конечно же, не забываем о задании вчерашнего дня. То есть, отслеживаем, как мы сидим, как мы стоим, как мы ходим. Помним, да, чтобы а, раскрыли, коленочки мягкие. Живот подобрали, поясницу не выгибаем. Вот это неправильно. Подобрали, раскрыли грудную клетку, сделали вдох, плечи опустили, кисти, проверили себя на предмет туннельного синдрома. Если чувствуете, что есть напряжение, не забываем выполнять сегодняшний урок. И на сегодня это все Встречаемся завтра в нашем эфире. До встречи, друзья!